детвора хочет кататься пожалуйста катается объезжая деревья и им абсолютно все равно там какие правила существуют катания с горок им все равно на всякие нормативные документы о якобы безопасной поездке с горок я не знаю, для кого эти все нормативные документы придуманы, кем придуманы. Но жизнь она немножко другая. Пожалуйста, дети катаются, а горка стоит. Она толком-то никогда и не работала. Это называется всесезонная горка. Я напомню, вот ее построили несколько лет там назад. Было торжественно открытие этой горки. Но она мертвая.